Всем здарова, с вами Игродрону. Это видео как установить свою форму в Dream League Soccer 2023. Итак, друзья, для этого вам понадобится 150 кристаллов. Если вы часто играете в игру, то их заработать не так уж и сложно. После того, как собрали 150 кристаллов, переходите в мой клуб. Здесь внизу есть кнопка, нажимайте на нее. Отдавайте 150 кристаллов и получите возможность вставить свою форму. Для этого просто загуглите DLS23Kids. Здесь выберите сайт, который вам понравился. Я возьму первый попавшийся. Зайдя на этот сайт, и постараюсь найти форму Барселона 2022-2023 года. Сразу хочу вас предупредить, что на разных сайтах по-разному отображается форма. Поэтому найдите тот сайт, на котором форма будет выглядеть лучше всех. Хотя форма вроде бы у всех выглядит одинаково, но и греб отображается по-другому. Ну вот, друзья, я нашел форму Барселоны 22-23 года. Для начала я скопирую ссылку домашней формы Барселоны. Обратите внимание, что копировать ссылку нужно без буквы URL. Если скопируете неправильно, то форма не установится. После того, как скопировали ссылку, переходим к игре. Здесь обратно заходим в мой клуб. Нажимаем на кнопку «Своя форма». И вставляем в это окно свою скопированную ссылку. И нажимаем «Подтвердить». И так как вы можете заметить, моя форма поменялась на домашнюю форму клуба «Барселоны». Для того чтобы выбрать форму для игры в гостях, нажмите на эту кнопку. Потом вам придется обратно вернуться в Google и скопировать уже форму для игры на выезде. После того как вы скопировали следующую ссылку, обратно вставляйте ее в это окно и нажимайте подтвердить. Таким образом, у вас получится загрузить три формы для полевых игроков и две формы для вратаря. А теперь давайте посмотрим, как выглядит эта новая загруженная форма в игре. Первая демонстрирую для вас форму на выезде. Вторая игра была на домашнем матче, поэтому демонстрирую вам домашнюю форму. Она мне показалась не очень, поэтому я скачал с другого сайта форму, которая была больше похожа на настоящую. Таким же образом вы сможете загрузить и логотип для своей команды.